А сейчас у меня будет желание, чтобы она сейчас... Давай, танцуй! Ты должна здесь танцевать! Я либо аирподс хочу, либо одежду. Нет, аирподс его не именю, в дорогу надо. у Что? Есть, все. Она в бутик попала! Блин, вообще крутя. Очень классно. Ребята, всем привет. Вы на канале Видео Baby или Видео Baby Life. У нас два канала. Обязательно подпишись на оба. ссылки. в описании. Ну молодец, она перевеет всех. Друзья, сегодня будет очень необычное видео. Это будет 24 часа. Мы будем кидать дротиками. Будем выполнять очень крутые задания. Все зависит от того, куда мы попадем дротиком. Мы вот все. с Леркой сделали вот такую вот фишку. Вот такую вот карту. На ней куча заданий. Здесь и а, игры AirPods, Здесь и секонд хенд Либо магазин бутик одежды покупки Кино, уборка Получи 100 долларов То есть особое есть Два желания Особое, если ты попадешь Мыть посуду Убирать какашки коту нашему Хаберу. В общем, кушать круассаны Очень много Макдональдс Цу-е-фа Цу-е-фа Цу-е-фа Блин не, не обязательно в картинку Тебе нужно попасть Хорошо. в цвет. Готова? <свят> Поехали. Макдональд, Макдональд, Макдональд. Зеленый Макдональдс. <свят> Это тебе повезло, слушай, а ты ж на диете. А там веселотик. А, блин, вы посмотрите, какая хитруха. Любой каприз за, ваши деньги. за ваши? Да любой каприз за ваши деньги. Ты дротиком попала в Макдональдс. Пожалуйста. Теперь мы, теперь мы сюда и пойдем, и если будем покупать. Да? Нужно тебе сказать что-то? Ой, я даже не знаю. Ей надо что-то такое, потому что она на особом питании, она спортсмен. Так, у нас есть салаты. Вот вот все салаты и что-то такое куриное можно? Куриное, да, конечно, Нажимайте основные стравы. Давай нажимаем Сандвичи-торолы. С куркой есть чикен ролл, да, мак чикен. Что ты будешь? Можно довести тут идет соус сандвич, он на майонезной основе. Можно сделать без соуса? давайте, наверное, чикен ролл да. Он более такой, наверное, я думаю, да. такой диетичный, да? Давай да, чикен ролл. Окей. И салат возьми себе. И салатик возьми себе. Овощевый то с курочкой. Овощевый-то с курочкой. Какой? С да, курочкой. С курочкой? Ох. Да. И водичку. -то. Заправка. К салату. Все. Оливковая аллея. Все. Есть. Я буду? Что я? А ты мне сюда возьмешь? Сюда купить взять? Так слышишь, ты, ты ну, раздупляйся нормально чем это, ты ты ты. Что а, Я буду меню Полностью Биг Тейст а, Кола и картошка фри Самая первая Ты купал на Мак да. Ты себе уже заказал Ребят, посмотрите, так как она держит диету Покажи, у тебя салат Даже в у, у нее салат И И сок взяла, и все А, и чикен И она взяла еще, что это, чикен ролл курицы да я в себе взял биг uh, тесты картошку и колу Этот все сок, походу свежевыжатый потому что ну вкусный да я попробую там да, не сахара ничего нет но он да. очень вкусный ли он реально вкусный Хочу, сейчас будем с ней ребята пропезничать вот. в маке это твой дротик упал на макдональдс но, но и я... я тебя угостила да она меня угостила я теперь посижу на шару вместе с ней Блин, у тебя классно, у, у меня. Раздель, как ну, сейчас посмотри, что у меня. Вау, смотри, какой у меня. У меня биг большой, большой, большой. У тебя, кстати, тоже штука классная, Офигеть. Ну все, приятного тебе аппетита. Посмотри, ну, у тебя получилось все так четко, да? Я сам сантиметр была, да, в Я не знаю, что ты туда. Я наоборот цели свой поц. Или в одежду купить. Блин, я даже не знаю. Не AirPods? Я либо AirPods хочу, либо одежду. Нет, AirPods его и не в дорогу надо. Нет, нет, мне AirPods надо. Ладно. Ты за рулем, то что тебе не надо. Окей, ладно, господи, хоть бы не секонд-хенд, а бутик. Кино. Кино! Ааа, кино! Я хотел в бутик, одежда на весну! Сегодня будет Капитан Марвел, так что в театре. Да. Мы набрали с ней попкорн но она его не ест это я ее пригласил в кино все мы О, это мы самые первые смотри <свят> здесь один. никого нет так, давай седьмой ряд, седьмой ряд? ну давай все все мы здесь и будем смотреть класс ребятки мой дротик сработал на кино и я теперь здесь лиза угу. Ну, ну в курсе, что мы в этом, в кинотеатре? Да? Угу. Прикольно. Люди в черном тебе присутствуют? Угу. Да? Ну нормально. Ну, ну надо было лучше на третьем ряду брать. Так всё занято. Ну, Фактически на всё занято, третьем... люди идут и идут. На третьем ряду надо было брать, а может быть не да? да нет, там сильно близко, Лера. Ай <связь> Лера, <связь> Лера, лучше бы я кидал в эти Airpods. <связь> я же говорила, что мне в дорогу надо. Так, Пофиги. стоп. Макдональдс и Airpods и мой гейт. Ребят, а, у нее, короче, она все, она замутила мои айрподсы. Окей, okay, <с> я <с <татарин> кидаю. Ну, ну тогда я, давай. я тогда кидаю в магазин. Нет, сэкенхен сама. А, нет, 100 баксов. 100 долларов. Есть! Все, до свидания, девочка. 100 баксов мои, все. Так не честно. Ну, а что не честно? Слушай, блин, а, слава богу, Ладно. я 100 долларов... Так. Куда ты? Куда ты кидаешь? Попробуй в круассаны. Хорошо. Блин, в круассаны попало. Слушай, тебе не жирно? Макдональдс, круассаны, я вообще не понимаю. Ты же только выиграла круассаны? Круассаны. круассаны. круассаны, а в круассаны, поглядите, кто? Хорошо, заходи. Тоже разводит меня. Да, да, Смотрите, как здесь красиво. Вообще я просто круто. Давай, давай, давай. Да, заказывай, Друзья, что ты? Подпишись. Здравствуйте. Что, что ты хочешь? это какой? Крошюрта. Какой этот Вот Вот этот вот? Или сто? Один круассан. Мы с ней челлендж снимаем просто. И вот этот. Все, окей. На, бери. Или ты за свои деньги берешь? Не, не, все-таки за мои. и пять шкафов. Мы же не договаривались за горячую Хорошо. Ребята, вы представляете? Разводит меня такого вообще. Маленькая разводила. Развела меня на день? Спасибо вам большое. Все, спасибо. Спасибо большое. Вам также. Пошли. Все, ребят, заказали. Все. Ты свое желание. Одно выполнила. Да? Доти, желание. Один дротик, в общем, уже все. Есть. Чего два? А, да, ты уже, да, да, да, садись наперед, что ты, не, давай наперед садись, я Лера, в смысле лечь, я же буду один тут ехать, я хочу теперь, наверное, в бутик, а ты, я сняла, что ты попадешь, а телефон это что значит, а, а да, ты, типа сидеть в телефоне, целый день телефон. в телефоне, Да. не, не хочу, мусор тоже не хочу, да. окей, значит, я кидаю в бутик, О, не, да, да, секен Вот твой бутик! Вот Все, ребята, сейчас идем, подходим к секен-хенду. Mm. Я не с тобой. Да, ты не со мной. Да Какая разница? Ой, типа я... мы, блин, на секен ничего не покупаем. Ребята, вы вообще что-то покупаете в секен У нас есть вот такой вот евро секен-хенд, написано в Черкассе. В общем, будем идти туда и буду сейчас я выбирать какую-то вещь <сас> там. <сас> Лера выбирает <сас> мне футболку. О, вот серая, прикольная. Вот такая вот. Прикольно. Собирай. Либо, либо давай вот такую возьмем, слышишь? Смотри. Вот прикольно, серенькая. Голубенькую? Давай голубенькую, вот это да. Это тоже. Посмотри, дырок нету. Нет. Нету? Собираем. И Собираем. тут посмотри, дырок нету. Ну такие нормальные футболки. Это вот мне нравится. Все, буду ребята брать. Наверно такие две футболки. Сказали, мы там и так скрытой камерой ребята снимаем. Вот такая вот штука, вот такой вот сердечко. Это Лера себе э, решила на кровать, наверное, запись, да? Где она у тебя будет? Лера? А где еще? На кровати. Есть. Ты идешь в магазин. Слушай, сколько мне можно есть? Офигеть, ты идешь в магазин! Ты ж запоминай куда-то, что ну, ты идёшь! Вот, я отлаживаю себе! А, окей! Какие-то вкуснячие, возьми и все. Не хочешь? Цукаты! Возьми цукаты, тебе, кстати, можно их! Да? Да! Возьми! Я еще подумаю! Или взять? А сколько думать можно? Ты пока будешь думать, здесь что уже все кончится! Ой, стой, я поменьше возьму! То дорогие! Да прям там дорогие! Возьми такие Я все, человек. Взяла? Пошли. Приводить. А, и воду еще хочешь взять? И еще что-то. Слушай, любую брать. Любой конфет бери. <связавшись> На выбор. <связавшись> да, сколько вот. шоколадных. Это моя слабость. Вот именно конфеты это моя Я слабость. Ухожу. Чего? О, вот моя Ну, а, Бери себе воду, какую хочешь. Киви огурец. А не пробовала такой? Ну бери его туда. И все. Я думаю тоже хорошо. Ну хорошо. Я иду в пути. Я иду пути. Стой. Желание, блин. О, есть, ребята, желание. Я сейчас буду желание. Смотри, а лучше это ты попал бы на уборку. Стой, подожди. Нет, нет, розовым. Ну и ладно. Я в розовом. Желание. Желание. Ребят, это желание. Ты там потом оставишь тогда, получается. Желание? Да, но потом же. Окей, все, ты будешь... Ложи туда, к себе. Ты будешь исполнять желание. А сейчас у меня будет желание, чтобы она сейчас... Давай, танцуй! Ты должна здесь танцевать. Yeah. Да! Лера, мое желание! Она не хочет выполнять мое желание. Танцуй! Вон играет э, на дудке. Лера, иди сюда! Слышишь? Иди сюда! Иди сюда! Лера, надо честно! Иди сюда! Давай тебе AirPods, ты мне одно желание. Ты мне AirPods да, отдашь? А ты а мне одно отда... от желание. А я тебе одно да. желание. Она боится танцевать в городе. У тебя два желания. Да. Ты мне даешь одно, я тебе на Все, ты принял уже. Ладно, И... хорошо. Все, я у тебя AirPods <связь> AirPod забираю, видите? В общем, ребят, мы с ней поменялись. Так, так, бутик. <связь> <связь> <связь> <связь> уборка! А это ты на синенькую попал. Посуду мыть. <связь> Буду посуду мыть, ребята Выбирай посуду себе Что, Валдеев, да? Да балдеев. А почему вы, собственно, и нет? Ху, ага. блин, вот эту всю хрень надо вымывать Ак Аккуратней можно? Куда еще аккуратней? Можно же посудомоечку всю десунуть полностью Просто У тебя там одна сковородка и ложки. И кого-то, собственно, по судомойку собрался ложить ложить. Фу, мусор выкидывать. Ладно, нормально. Это не прям уж страшно. Блин, вот это мне оно надо. Фу. Блин. Лучше что ты бежал? Сейчас я руки быстро помою. Пошли. Вот так спешишь. Потому что мы не успеем ничего сделать. На! Вс, я сделал. Пошли дальше. Блин. Стой. Что? Есть, все. Она в бутик попала. Есть. Офигеть. Так, короче, слышишь, что это твой день? Да. Ты модная, ты в кофте, бля. Ребята, она-то в кофте ходит. Она сдала свою курточку, а я сейчас с именно моё, моё, парюсь, моё жарюсь. Младечко. Ну что, не подошла? <свист> Нет? Некрасиво, да? да? Ты не захотела показываться. Да. Ну, пошли. Тоже прикольная футболка. Да, она... Мне тоже нравится. Я бы на твоем месте вот этот бы костюм выбрал. Думаешь? Да. Блин, вообще крутя. Очень классно. Я тебе говорю, тебе идем. Есть. <смех> это... Сегодня я сделаю сколько хочу в телефоне. У, я готовлю. Готовишь? Я, да, я не против. Аллилуйя, ты готовишь. Я Всё. не против. Ты готовишь. Слушай, это лучше, чем уборка и икатур. Давай, так. молодец, Лерочка, молодец, Лера, хорошая девочка, дротиком бросила и а теперь Питали. будет все на стол. О, ну спасибо. И мне еще, пожалуйста, помидорки. Ой, да, пока я не напомнил. Ну все, молодец. Молодец. Ничего, что, погрезанный. Погрызанный, <связанный> погрызанный <связанный> возьми себе. Есть! Второе желание, ей два желания загадываю. Ой. Класс! Не хочу больше мыть. А знаешь почему? Будешь мыть ты. <связанный> Чёрт. А возьми читался человек. А знаешь почему? Потому что у меня осталось одно желание. <связанный> я тебе его загадую, чтобы ты это все помыла. Все, пожалуйста, я пошел. Все, ну, пищи. Вот так вот и бери мой. Девя. Не, давай делай, ты должна выполнять. Слышишь, что это такое? Хочешь Лера, Лера мой. Давай, давай, Лерочка, давай. Давай, мой, все. Умничка, давай, вот так вот насыпай, наливай. Давай, вот так. Ай, хорошо. Ой, молодец. Ой, умничка. Умничка, точка. Молодец, давай, давай. Есть. Блин, график. Давай, давай, убирай. Описанные обкаканные камера. Горшочек. Убирай, убирай. Что здесь такого? Ага. сделала, молодец. Ну все, и мне последняя Давай. Все. Это всё получается уже. А осталась? Да. А чё, если мы будем кидать, кидать? Ну да, в принципе. У нас дома целый кейс, ты сказала, что я милый, не бедись на бейби. фейс. не так, за тобой белых. Их итог Поверь, ты меня этим не напугаешь. Для того, чтобы они перестали бегать, надо сначала, чтобы они вообще начали бегать. Смотри. Будешь ты убирать. Папа убирает, папа убирает. Да, Хамерусечка. Сейчас будет Лерочка убирать. <свят> <свят> Неправда, мне а? не выпадало. Сейчас Лера будет полностью тут убирать. Вот тебе Хамерусечка. Ребят, ну что, спасибо, что смотрели это видео. Надеюсь, оно вам понравилось. Ставьте пальцы вверх. На этом канале Видео Бэби. Видео каждый вторник. А на канале Видео Бэби Life каждый день. каждый день. Всем пока. пока.